14 декабря, я в лесу, ручеек чистый, зеленая-зеленая трава, как летом. Попробую перебраться на ту сторону. Какие-то непонятные, это грибы такие на деревьях растут. Пиц нету, тишина, только собака какая-то лает из поселка. Интересно, а это что такое? видите следы это наверное кабаны роют они бывают просто разрывают целый огород под деревьями Интересно, у нас в Калининградской области можно зимой найти грибы, которые можно есть? Может быть кто-то знает, пишите в комментариях. Потому что я такое слышал, что есть грибы, которые растут и зимой. Просто мы привыкли собирать подосиновики, подберезовики, белые ну и так далее. Есть грибы, которые тоже съедобные. Но мы на них не обращаем внимания. Я имею в виду большинство людей. Прямо не верится, что 14 декабря. На улице сейчас где-то около нуля. Ветра нету. Классно. красивый кто-то говорил что писал в комментариях что у нас грязи полно в лесах нет никакой грязи в лесах только на объездах бывает это мусор лень кому-то везти на свалку они выбрасывают такое конечно бывает Но это не так прямо массово а просто в лесу чисто какая, какая красота дерево упавшее видите начало его с корнями вырвано просто наверное когда был какой-нибудь ураган Вот и на нем какие-то грибочки растут. Вопрос у меня к одной девушке из Краснодара, которая грибами увлекается. Что это за грибы? Канал ее называется Культ леса. Если кому интересно, посмотрите. Я никогда не думал, что... Можно столько разных грибов собирать. Я всегда думал, что это всякие поганки. А она собирает. Ну, видите как. Корневая система какая. Прямо стена целая. это да О, что-то нашел. Что это за гриб? Это реально гриб. Есть специалисты. Можно кто сказать, что это такое? Там... Фу, блин, с него вылетела всякая гадость. Споры. Это такая штука, которую наступаешь, и она такая типа взрывается, не знаю, такой с нее вылетает всякая ерунда. раздают тебе все перчатка черная. Не, ну, ну реально круто. Такие яркие цвета. Поражают просто. Видите, звери что-то копали, искали. Все, с вами был Александр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, что вам нравится, что не нравится, говорите. Всем пока.